Соединительные ткани и мозг, костный мозг, отдают все свои смесла. Косточки обжарили, вынимаем. Все, видите, до золотистой корочки. Больше и не надо. Дальше пришел черед лука обжарки.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 Свинина шея. Сейчас пока по бокам, чтобы не осудить казан. Я все мясо не выкладываю. так порциями. И вот так по краям потихонечку размешиваем, сталкивая в лук мясо.